Всем привет! Это видео о том, как создать флешку реаниматор с Windows PE, которая позволяет загрузить компьютер без операционной системы. Такая флешка позволяет не только загрузить полноценную систему Windows без установки на компьютер, но и использовать программы для диагностики HDD, поиска и удаления вирусов, создания новых разделов и так далее. Такая флешка может понадобиться в случае сбоя основной операционной системы компьютера. Если она не загружается, ее необходимо почистить от вирусов, восстановить работоспособность или восстановить важные данные. Существуют способы, как создать флешку реаниматор или Live-CD самому, но для этого пользователю потребуется определенный опыт и навыки. Более понятным и удобным, на мой взгляд, будет использование уже готовой сборки загрузочного диска реаниматора, как, например, многим известные сборки от Сергей Стрелец. Итак, для того чтобы воспользоваться загрузочным диском реаниматором, скачайте его по ссылке в описании. В результате вам будет представлен архив. В нем расположены несколько файлов и папок. Основной, в нашем случае WinPA10, это и есть образ самого загрузочного диска. Чтобы воспользоваться им его необходимо записать на флешку. Поэтому разархивируем его. Пароль на архив указан на странице, из которой он скачивался, также он будет указан в описании к видео. Автор сохранил в архив, в папку «Запись на флешку» несколько программ, с помощью которых можно записать образ данного реаниматора на флешку. Так как я уже знаком с программой UltraISO, воспользуюсь ей. Запускаю UltraISO. Теперь выбираю «Файл», «Открыть» и указываю ISO-файл загрузочного диска. После этого вставляю флешку в USB порт компьютера и выбираю Самозагрузка. Записать образ жесткого диска. Указываю флешку и нажимаю Записать. Все, загрузочная флешка реаниматора создана. Теперь в случае необходимости загрузить компьютер из созданной нами флешки. Ставьте ее в USB порт компьютера и установите на нем загрузку с USB флешки. О том, как это сделать, подробно описано в видеоролике нашего канала, как войти в BIOS или UEFI и загрузить с USB флешки компьютер или ноутбук, ссылка на который есть в описании. После этого компьютер загрузится с таким окном. Тут можно выбрать загрузку ПК с флешки, найти и загрузить установленную операционную систему, а также произвести диагностику памяти. Выбираю загрузку ПК с флешки Boot USB. Идет загрузка файлов. После чего начинается загрузка операционной системы с флешки. Загрузившись, операционная система флешки реаниматора имеет схожий с Windows 7 интерфейс. Хочу сразу же обратить ваше внимание на то, что, перейдя в папку Этот компьютер, вы обнаружите там все диски вашего компьютера. В моем случае это диск C. Это значит, что вы можете без особых усилий скопировать все необходимые файлы из диска C на любой другой встроенный диск или съемный носитель информации. После чего с чистой совестью переустановить операционную систему с форматированием диска. Также, в зависимости от поставленной цели, пользователь может запустить и использовать одну из многих предустановленных программ. Все они доступны в меню «Пуск», «Все программы» • Это антивирусные программы • Программы для бэкапа и восстановления системы Инструменты для восстановления данных, среди которых есть и Hetman Partition Recovery. Кроме этого, отсюда можно осуществить дефрагментацию или форматирование диска и так далее. Обратите также внимание на ярлыки, которые размещены на рабочем столе. Автор сборки побеспокоился о том, чтобы пользователь имел доступ к меню управления дисками, с помощью которого можно удалить, создать или отформатировать раздел и тому прочее. Мог подключить сетевой диск, например, для копирования данных на него. Есть доступ к диспетчеру устройств на случай необходимости исправления проблемы с одним из них, например, переустановка драйвера. Можно разблокировать заблокированный сбитлокер диск, запустить команду командной строки DISKPART и многое другое. Таким образом, в ситуации выхода из строя системы компьютера, на котором хранились важные данные, и переустановить систему, на котором без утерь не получится, диск или флешка реаниматор будет бесценным инструментом. В заключение еще раз хочу отметить, что создать флешку реаниматор или Live CD можно и самому. Это можно сделать с помощью специальных программ для создания загрузочных дисков, как, например, бесплатный Almay PE Builder и ей подобных. С их помощью к диску реаниматору можно даже добавлять программы, которые будут нужны по усмотрению пользователя. Ссылку на бесплатный Almay PE Builder вы найдете в описании. На этом все. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.